Так, здравия желаю! С вами Игорь Подвысоцкий. Вы на канале для тех, кто интересуется печами и пробует делать их своими руками. А, недавно один подписчик, который строит дом и полон решимости самостоятельно сделать своими руками русскую печь, прислал мне проект, показавшийся ему привлекательным, и попросил как-то прокомментировать оценить, высказать замечания. Вот, я посмотрел, посоветовал поискать что-то другое. Потом подумал, что этот проект, он довольно типичный и одновременно прекрасный в своей несуразности. И решил, что будет полезно, если я поделюсь с другими подписчиками и гостями канала своими впечатлениями и мыслями вот перед нами эта красота автор проекта мне неизвестен но видно, что программой SketchUp он владеет неплохо все выглядит симпатично, презентабельно вот. но что с этой печью не так начну с фасада и красивого арочного перекрытия над шестком который очень популярен среди современных печников делающих русские печи и уличные барбекю комплексы дело в том, что такая форма была характерна для устья всех хлебопекарных печей мира, в том числе у русских печей, которые топились по-черному. Снизу в устье поступает воздух, необходимый для горения, а через верхнюю зауженную часть выходит дым. Позже, когда начали делать печи по-белому, когда появились трубы, над устьем стали пристраивать дымосборники, как у каминов, то самых ранних глинобитных печей форма перекрытия над шестком действительно повторяла форму устья. Вот. Но почему так? Потому что глина, как материал, из которого сбивается печь, диктует такую форму, чтобы добиться как бы монолитности и прочности. Ведь если труба располагается посередине и опирается на дыбосборник, то арка и обеспечивает эту прочность. Но вскоре печники смекнули, что чем больше открыт шесток, тем удобнее работать хозяйки у печи. И на смену арочным перекрытием пришли горизонтальные, которые сначала делали даже из деревянного бруса, обмазанного глиной, позже стали использовать металлические полосы. Печи с деревянным перекрытиями сохранились в некоторых деревнях до сих пор. В дальнейшем, благодаря наличию кирпича, металла, а главное, мастерству и творческой смекалке, печники начали открывать шесток почти полностью. И эта тенденция наблюдалась не только в России, но во всей Восточной Европе. Такое арочное перекрытие, строго говоря, не является ошибкой проекта. Но я решил заострить внимание всех тех, кто сегодня проектирует и строит русские печи. Господа, вы поинтересуетесь хотя бы историей предмета, который вы как бы рисуете. Арка над шестком сегодня – это рудимент, элемент устаревший и отживший. Оставляя его, вы игнорируете опыт предыдущих мастеров, которые в своей работе, думали прежде всего о функционале потом уже о красоте и в итоге у них получались печи и удобные и красивые Автор данного проекта ни о чем подобном никогда, видимо, не знал, не думал, а просто послушно следовал моде, воспроизводящей некую такую архаичную форму. Теперь давайте заглянем внутрь. Программа позволяет нам делать разрезы объекта в разных плоскостях. Труба расположена посередине. Такое расположение трубы очень неудачное. Вы знаете что? Я вам один умный весь скажу, но только вы не обижайтесь. В любой печной трубе скапливается сажа. Если труба находится над шестком, эта сажа всякий раз при открытой задвижке будет падать прямиком или на голову хозяйки, или в сковороду, или в чугун с кашей. И это только первая неприятность. Вторая неприятность – это то, что большая труба, которая весит больше тонны, если она кирпичная, опирается и давит всем своим весом именно на эту арку. Что делали старые мастера? Уже в начале 20 века значит, из дымосборника над устьем выводили дым по горизонтальным каналам в трубу, которая опиралась на угол или стену печи. Так э, убивается сразу несколько зайцев. Труба имеет прочную опору под собой. Горизонтальный боровок гасит искры, Сажа на голову не падает, ну, по крайней мере, из трубы. И шесток у хозяйки максимально открыт. Господа проектировщики, почему вы не используете ценный опыт наших предков? Вот, а дальше начинаются прямо чудеса. Пять задвижек мы видим. Это очень круто. Давайте разбираться, что тут понаверчено. Первая задвижка перекрывает дымосборник от русской печи. Вторая задвижка, это как бы общая, которая перекрывает выход в трубу. Хорошо, с этим ясно. А зачем нужна задвижка номер три справа? Она тут для чего? Для того, чтобы отводить дым, когда закрыта задвижка номер один, Ну, допустим, закрыли. Дым поднимается вверх, упирается в перекрытие, опускается вниз, доходит до верха арки. И выходит в помещение вы что думали что он пойдет ниже в правую подвертку с какой стати дым он ведь не дурак он всегда стремится идти по самому легкому пути то есть вот эта вот конструкция с задвижкой номер три, она вообще какая-то бессмысленная еще там сверху установлена прочестная дверка не понимаю для чего там сейчас три горизонтальных задвижки через которые легко можно Дотянуться верхние каналы, если понадобится. То есть вот это все, что справа, это нарисовано только для красивой симметрии. Пользы в этом никакой. Перерасход кирпича. Теперь посмотрим на нижний потопок сварочной плитой. Вот этот выступающий порог. Очень неудобен для закладки дров, перемешивания углей. Под в один слой опирается на кирпич-подпорку в виде буквы Т. Стоит это все совершенно ненадежно. Вся эта конструкция, как мне кажется, быстро развалится под воздействием кочерги, дров, высоких температур. Дальше мы видим еще две задвижки для двух каналов, видимо летнего и зимнего, идущих от нижнего подтопка. И нижняя подвертка обеих этих каналов, Находится ниже уровня верха топочной дверки. Теперь вспоминаем о том, что дым не дурак и идет по пути наименьшего сопротивления. Вот мне непонятно, на что рассчитывал проектировщик. При растопке дров, как он намерен направить дым в трубу по такому летнему каналу? Зачем вообще сделано такое деление на два канала, если вход в них находится на одном уровне? Зимой. Когда задвижка летнего хода закрыта, проектировщик должен бы был направить горячие газы по каналам, чтобы забрать тепло, нагреть как можно больше количества кирпичей в массиве печи. Смотрим куда идет дым. Вот в эту пустую полость рядом с топкой. Если задвижка номер 5 открыта, то тяга направит почти весь горячий воздух прямиком в трубу по второму подъемному каналу и вот этот странный аппендикс колпак какой-то колпак это какой-то бессмысленный чемодан из кирпича он всегда будет оставаться холодным так что сдается мне что и 4 и 5 задвижка это какая-то глупость просто вообще подобные подтопки которые встраивали в большинство русских печей в начале середине 20 века они делались для нагревания многоканальных щитков и выполняли в основном отопительную функцию если русскую печь топили один раз в сутки утром чтобы потом в течение всего дня готовить в ней еду то подтопок использовали только тогда когда нужно было согреть дом так вот от этого подтопка вы никакого тепла не дождетесь причем внизу под русской печью стоят столбики из кирпича и пустые ниши ведь если по-хорошему то это -то пространство можно было бы использовать для как раз каналов в которые можно было бы запустить горячие газы это что касается русской печи тут бросается в глаза два момента значит первый момент тонкий пот из двух рядов кирпича почему тонкий потому что Русская печь это прежде всего пекарная и варочная печь. И она должна не только нагреваться, но и обладать высокими термосными свойствами. Долго удерживать тепло. Если мы посмотрим на чертежи классических печей, то увидим, что снизу и сверху у них всегда используется песок, который и является простым и надежным теплоизолятором. И второй момент. Вот эти нагромождения кирпичей в углах по периметру лежанки. Такая лежанка будет нагреваться только в середине, а края у нее всегда будут холодными. Пожалуй, на этом я уже остановлюсь. Тут, конечно, и дальше можно было бы подробно начать разбирать по ряд за рядом. И я не сомневаюсь, что там скрывается куча-куча всевозможных мелких косяков. Вот. Но это займет много времени. Мне уже стало как-то совсем неинтересно. Вот, думаю, что я свою задачу уже выполнил Во-первых, отвел беду от человека Во-вторых, делаю ролик Как раз, чтобы На этом примере продемонстрировать Уровень услуг На сегодняшнем печном рынке Нам очень часто Предлагают красивую упаковку Фантик А внутри этого фантика скрывается Полное фуфло Мы Вообще-то, живем в стране с богатейшими традициями и культурой. И вот с богатыми традициями в области печного дела в частности. Что с этим делать, я пока не знаю. На этой грустной ноте позвольте сегодня откланяться. Берегите себя, тепла вашему дому.